Приветствую автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы поговорим о повесточке, а, общемировой. Это не политика, просто у нас в мире происходят определенные события, и время от времени, я думаю, стоит о них поговорить. Как я уже говорил, такой дисциплины, как политика, нет. Вы не найдете ни одного института какого-нибудь политического. А вот э, геополитика есть, геополитический институт вы найдете. Ну, это такой моментик, да? Так вот, повесточка, господа, изменилась. В стране изменилась повестка. Она идет, она никогда не заканчивалась, но регулярно меняется. Ну, вот повестка. И сегодня какая? Ну, я возьму такую рэперную точку 2013 года, как принятие закона, соответственно, о ну, в уголовный кодекс закон о оскорблении чувств верующих. Да? Ну, вот. Теперь 2022 год, бац, и у нас уже есть закон о, соответственно, о запрещении пропаганды ЛГБТ. То есть в 2013 году нам четко показали, какие ценности мы теперь защищаем. А для тех, кто не понял, в 2022, через 9 лет нам сказали, что, собственно, ай-яй-яй, что мы отменяем категорически, для тех, кто не понял. Но за эти 9 лет же еще произошло много-много событий, да, вот. а в чем я вижу вот эти, я вам покажу только некоторые рэперные точки, которые, ну, как бы я видел, которые, ну, они для меня не очевидны, вот. это не значит, что они единственные, это просто то, что, ну, бросается в глаза, можно сказать, самое такое очевидное. Вот. Это же, конечно, момент с Анатолием Чубайсом. Вот. Что Чубайса отменили. Причем, как отменили, через больничку даже он попал. И, ну, он вроде как выкарабкался. Вот Жириновский не выкарабкался, да? Жириновского отменили. Ну, Чубайс вот как-то выкарабкался. Но, тем не менее, смотрите, сколько его Путин как бы обходил сторону. этот вопрос, да? Сколько ему не задавали вопросов о Чубайсе, он все это плавно уходил в сторону, отшучивался. Но вот, понимаете, вот так... Кстати, вот Путин отшучивался, но дело в том, что ну, Путин не игрок. Он фигура на этой доске, в этой игре, но об этом чуть позже. Вот. Итак, Чубайс, да? То есть мы видим, что вот те люди, которые ну, как бы были неприкасаемы, недосягаемы да, вне закона, вот их начинают потихонечку выдавливать. Выдавливать. И здесь, смотрите, какой еще момент есть... Есть вот такой человек, Юрий Хованский. Ну, блогер, да. Ну, в общем-то, кто такой Юрий Хованский? Ну, он не глупый мальчик, да. Я не знаю, закончил ли он, как говорит, школу с медалью. Вот. Но с чем бы он там ни закончил, дело-то не в этом. Дело в том, что по сути-то он кто. Он просто спившийся стендапер. Какой смысл его трогать? Вот какой? Ну, сидит человек, вещает что-то в своем там, да, вот, что-то вещает, что-то вещает. Да, у него много там, 3,5 миллиона подписчиков было на тот момент. Ну, просмотров было там под 500 тысяч всего. Вот, и падали просмотры. Но дело не в этом. И смотрите, и на него же выкопали за старый-старый давнишний ролик. Вот. И приравняли его к терроризму к экстремизму, к терроризму. И, в общем-то, он годик почалился в тюрьме на нарах. Дело закрыли, но тем самым показали, вот что будет да, с товарищами, в общем-то, которые повесточку не соблюдают. Даже вот в мире блогинга, как я считаю. Вот. Потому что, ну какой смысл вот его было трогать? Но он был не просто спившийся стендапер. Он а, поддерживал повесточку кремлята. Ну, в каком отношении Кремля? Э -э, в том плане, что он, во-первых, был членом ЛДПР в партии Жириносного. Вот. Он спел, кстати, песенку с Димой Маленьковым. Но это, кстати, еще не показатель. Но он спел песенку также э -э, для людей из второй группы. Да? Вот есть две же группы. Да? Вот. Из второй группы. Отменяют вторую группу сейчас здесь, в России, которая здесь... Э ведет игру, это понятно, но ее потихонечку вытесняют. Вот. Он спел песенку с Чубайсом, там был в этом клипе задействован Анатолий Чубайс, директор МРУ вот. Терешкова Валентина там была, кто-то из науки там еще был, вот, такие довольно известные лица, вот. Так что он хоть и спившийся блогер, но тем не менее, вот, был вхож в те круги, пропагандировал определенные ценности. Да? Вот. Но вот эти ценности показали, что мы это не защищаем, мы это осуждаем. И Юра, он не дурак, он уехал в Черногорию, но, но ему хватает мозгов не лить грязь на Россию. Вот ему мозгов хватило, в отличие, скажем, от Николая. Вот. То есть, ну вот так вот, то есть Юра не дурак до конца. Вот такая повесточка. Вот. И, смотрите, вот некоторые говорят, надо работать да, с людьми, с такими как Моргенштерн, Инстасанка и так далее, что у них есть подписчики, вот, и что надо работать, чтобы они приносили пользу стране. Как бы. Ну, вот здесь я согласен, что работать надо, но смотрите, смотрите, это не получится у вас. Объясню почему. Как я уже говорил, у нас, соответственно, играют команды, да? Ну вот, есть две команды. Катасонов нам говорит про хозяев денег, но ну, это так, шелнишки. Есть еще хозяева игры, ведь. Вот. И, как я уже сказал, Путин не игрок, он фигура, да? Он 20 лет на этой геополитической доске, но ну, затянулась партийка, да, затянулась. Вот. Но он же не вечен, вот. партейка все равно подойдет к концу. Вот. И, соответственно, он не игрок, поэтому он и не мог сам сковырнуть там, Чубайса и все остальное. А вот те, кто играют, вот они эту повесточку и заряжают. Вот. Они эту повесточку и заряжают. Вот. И теперь смотрите. Вот вы говорите, надо работать с такими, как там, да, и Инстасанка и остальными Никоглая. Хочу задать встречный вопрос. Вот вы играете, да, скажем, в шахматы. Вы можете, ну вот вы играете белыми, вы можете влиять на черных. Как вы с ними будете работать? Вот как? Вот как вы собрались играть, работать с фигурами противника? У вас это не получится. Вы только на свои фигуры можете влиять, свои фигуры передвигать. Вы не можете передвигать фигуры противника. Правила игры такие. Да, это не шахматы. Вот та игра, которая здесь идет, это не шахматы, сравнение условное. Эта игра гораздо интереснее, в ней, как в рекурсии, несколько игр есть. Ну, для примера, возьмем христианство, исламизм, буддизм, да, а масонов. Это все игра в игре, рекурсии такие. Вот. Можно как бы закрутить, замутить свою игру в этой игре. И можно потом еще и в той игре замутить еще игру. Да? Это, это тоже можно. Сколько можно таких игр замутить, я не знаю, но те, кто занимаются, скажем, осознанными снами, да, вот, а, сон во сне посмотреть, ну вот там 5-6 снов, можно как бы м -м, прогружаться, да, засыпать и просыпаться в следующем сне, а потом все, потом темнота, никаких снов. Так что вот как-то так. Поэтому, думаю, здесь есть определенные ограничения, это рекурсия. Да. Ну никак в зеркалах, не бесконечно. Но могу и ошибаться. Может быть, здесь можно и бесконечно эти игры закручивать. Но только там, скорее всего, эти игры будут выходить из-под контроля. Вот. Потому что контролировать вот эти рекурсии, наверное, все же сложновато. Я так думаю. И время там течет по-иному. Вот. Так. Ну, мы немножко удалились. Так вот. И влиять на фигуры соперника вы не можете, вы не можете работать с ними, вы можете только их отменять. Показывая остальным, вот сегодня такая-то повесточка, сегодня в стране защищаем вот такие-то ценности. И вот шаман в данном случае, он как раз спел единственный, пока других не знаю про кровь, «Моя кровь от отца» до дня, сколько вот я грубо не слышал я единственное что слышал это у Алисы Кинчева да которого гнетет ядро по Сурман вот гнетет гнетет костиньку Ермо по вот меня не гнетет а его гнетет вот. ну про татаро-монгольскую игру я уже делал ролик что это бред полный вот, показал вам на цифрах можете посмотреть вот такие вещи понимаете поэтому шаман это тоже рэперная точка проект он не кремля или проект, это вообще не имеет значения. Значение имеет повесточка. И вот, кстати, насчет работы. Они работают. Вот хозяева игры, они работают. Не Кремль, а хозяева игры. Они работают. Вот. Только они, понимаете, работают не так топорно, как вот ну вот раньше, знаете, как представляют. Приходят двое, да, там штатском, и начинают говорить, что тебе делать, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Вербовочка такая, да? Нет, это, это, это вчерашний, это каменный век. Я думаю, сейчас никто так не работает. Ну, ну, как никто? Ну, вот только вот страны Запада, Америки, ну, потому что они тупые, понимаете? Потому что они тупые. Ну, Задорнов прав, они все еще в каменном веке. Никто так не работает. Как сказал один умный человек, самый лучший раб – это тот, кто думает, что он свободен. Так же и здесь. Самый лучший патриот – это тот, кто думает, что он сам до всего дошел, сам патриот – он ничем не проект, никто ему не платит. Ну, вот, например, как Стасай и просто. Вот. также и шаман. Никто напрямую не платит. Нет, ребята, вот. вы должны показать, что вы сами можете реализоваться и, соответственно, все делать сами. Ну, а вас немножко, да, где-то как-то будут какие-то двери приоткрывать, направлять в этом отношении. Вот. Ну, например, как у шамана, да, там... Песенку сняли с русского радио, как бы, так, небольшой такой намек на толстые обстоятельства. Ну, понимаете, я не знаю, говорил ли он Киселеву, что ему там жена не разрешает ехать на СВО, но я не вижу, почему Киселеву стоит врать. Ну, я так думаю, вот ему и намекнули, что, родной, ну вот ты как бы вступил в эту игру, да, вот ты сюда пришел и от маска ты либо юбку одевай, да, вот, раз тебе жена там что-то запрещает, либо как что-то другое говори. А вот эта отмазка про жену, она не проканает, это несерьезно. Вот, мужчины так не говорят, что жена что-то там запрещает. Вот, я думаю, такой намек. Но это не суть. Вот. Поэтому работают, еще как работают. И причем, чем выше уровень, вот у меня просто был опыт работы от следователя до работников ФСБ. И чем выше уровень, тем он как бы... Более такой тактичный, незаметный. На уровне следователя, да, вот там вас могут и электричеством долбануть, да, по причиндалам, по причинным местам. А ФСБ уже так не работают, у них там все на «Здрасте, пожалуйста». Вот. Чем выше уровень, тем там все у них интереснее, тактичнее вежливее. Им просто это не нужно. Вот. Ну, это я говорю, как бы... О статистике, в большинстве случаев, потому что а, извращенцы встречаются и там, и там, конечно же, это не без этого в семье, не без урода. Да? Вот. Но в большинстве я стою, вот работают так. Чем ниже уровень, тем, соответственно, там больше встречается идиодов. Чем выше, там их, конечно же, меньше. Вот. вот такие дела. Так что повесточка на сегодня, господа, такая. Какие ценности защищаем? Ну, говорю, посмотрите вот статью. А, соответственно, чувстве верующих оскорблений и о запрете ЛГБТ. У нас еще это еще не конец. Мы сейчас подождем, что будет дальше. Это не значит, что все прошло. Дело в том, что команда Чубайса-то жила. Знаете, кто гузнаком-то управляет? Трачук. Есть такой товарищ, директор гознака. Это же из окружения Чубайса. И все время управления госзнак о коррупции скандалы, в общем-то, сотрясают. Вот, но он еще там. Еще у нас высшая школа экономики, которая очень-очень много вретит. Вот знаете, многие говорят про предателей Родины, вот здесь коснусь этого вопроса. Да? Стадия, кто-то хочет там гражданство отменять у людей, которые там покинули страну, там звезд и так далее. Ну, здесь, что я могу сказать, в общем-то, гражданство отменять. Если вы хотите гражданство отменять именно по этой статье за предательство Родины, то я вот вижу предательство Родины, знаете в чем? Например, в том, что продали Байкал Китаю, да? засирают его, китайцы просто эксплуатируют. Либо кругляк лес продают, вырубают просто, жгут лес, вырубают. Вот это предательство Родины, потому что Родина это не государство, Родина это то, где мы с вами живем, это наши леса и поля и реки. Вот если вы их предаете, то вы предатель Родины. Ну я так считаю, мое мнение никому не навязываю. Можете согласиться, можете нет, и это прекрасно, у вас свое мнение есть по этому поводу наверняка. Вот, так что вот как-то так. Ну что ж, друзья, ролик немножко затянулся. Хотите что-то развернуть, пишите, развернем. На этом, господа автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего видео. Пока!